Всем привет! Если ты собрался устанавливать камеру наблюдения на входную дверь, то лучше не говори про нее своему другу. Смотри подборку до конца, там еще будет множество удивительных и смешных моментов. Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Наверное, зря хозяева дали ему кличку Спиннер. Но иногда на камеру может попасть то, что вживую живую ты вряд ли когда увидишь. Этот приятель явно знает, как пользоваться этим автоматом, чтобы остаться в выигрыше. Когда ты немного лунатик и фанат Джеки Чана. Этот пес прекрасно понимает, что лучше не мешать матери во время уборки. У каждого из нас свои ценности. Кажется восстание машин уже потихоньку началось. тот момент когда вещи пропадают у тебя прямо из рук видимо эта мышка просто захотела полакомиться орешками Кажется, эти детишки на всю жизнь запомнят, что нельзя брать чужое без спросу. Тот момент, когда ты хочешь сэкономить и отказываешься от доставки. Когда ты решил заработать легких денег, но все обернулось не в твою пользу. Похоже что рыбы уже сами начали ловить людей на приманку. Говорят что он до сих пор пытается закрыть эти ворота. Наверное, производители контейнерных баков специально не крепят крышку наоборот, чтобы как можно больше людей попадало к нам в подборку. Тот момент, когда ты очень долго пытаешься сделать то, что у тебя не получается, но в итоге тебе удается. Эта девушка явно знает, как завести знакомство с новыми соседями. Тот момент, когда у тебя небольшие проблемы с реакцией. Наверное, тележкам из магазинов тоже не нравится, что их оставляют на парковке, и они решили устроить бунт. Интересно, чего она там так испугалась? Обычно кофе пьют по утрам, чтобы поднять себе настроение, но только не этот парень. Карме явно не нравится, когда ты небрежно относишься к вещам, даже к пустым коробкам. Иногда женщинам просто необходима мужская помощь. Тот момент, когда немного ошибся с расчетами. Когда решил сходить в магазин за хлебом, но твоя семья тебя уже забыла.